Здравствуйте, друзья, художники-любители, попросили меня написать копию пейзажа в подарок на день рождения. На репродукции, вот я ее показываю, был изображен горный пейзаж. Я сразу подумал, что картина старинных мастеров, об этом подсказывал ее колорит. А работа художников прошлого, мне очень по душе. Композиция не очень сложная. Еще раз повторюсь, колорит приятен глазу. Короче, я не стал вникать, кто автор данной картины. Скорее всего художника уже нет на этом свете, так я подумал. Как потом оказалось зря. Походу поймете, о чем это я. Сделал набросок на холсте 50 на 40 сантиметров. Справа сверху вы видите корабль. Не обращайте внимания, когда-то на этом холсте я хотел нарисовать море. Затем Марсом с желтым прозрачным затонировал холст. Низ полотна ⁇ это чистый Марс. Верхняя половина полотна ⁇ Марс желтый с белилами. по сырой имприматуре, тоже марсом желтым, но пока был виден карандашный рисунок, приблизительно обозначил композицию. Соотношение сторон моего холста не соответствует репродукции оригинала, он более вытянут, поэтому мне пришлось немного нарушить пропорции вида. вот это именно имприматура Марса желтого прозрачного будет держать колорит картины в таком виде я поставил картину на просушку Марс на растворителе сохнет быстро уже на следующий день можно приступать к цветному письму но изобелил в верхней части полотна дня три просушки достаточно краски кобальт синий травяная зеленая марс коричневый темный у меня он полупрозрачный. Кадми красный светлый, Кадми желтый светлый, белил титановый. Марс желтый прозрачный будет использоваться по минимуму но ну, чуть позже. Намешиваю палитру. Кобальт синий, травяная зеленая и капельку марса коричневого замешиваю между собой по пропорции зеленой больше. Это самая темная смесь на палитре. Второй пятачок. В эту смесь добавляю белила. Получается ну приглушенный зеленый колер. Второй ряд сверху. То же самое, что и в начале, только чуть больше по пропорции коричневой краски. Проба на белилах показала примерно болотный оттенок. Травяная зеленая с кадмием желтым. Получаем яркий зеленый колер. Немножко гашу его кадмием красным. Это для того, чтобы впоследствии хватило запаса для акцентов более чистой, солнечной зеленью. Для рыжего цвета. Марс коричневый. Можно Марс желтый. Смешиваю с кадмием желтым. Как видите, я не особо вытираю мастихин от предыдущих замесов. Пусть будет некоторая грязь в смесях. Для подмалевки это нормально. Также будет запас последствий для более чистых колеров тех же оттенков. Темной смесью красятся самые темные места на картине. В основном это правый нижний угол. Крашу разреженно, на разбавителе. Разбавитель у меня, это уайспирит и льняное масло, в равных пропорциях. Это лишь подмалевок, поэтому никаких мелких деталей, типа веточек, листочков, пока писать не нужно. Только цветные пятна. Но по тону, где светлее, где темнее, желательно соблюдать. Правый средний план, берег реки, красится светлой зеленью. Эта сторона, освещенная солнцем. По я намешал два пятачка синих колеров. Это кобальт синий с белилами, и второй пятачок, капельку голубой ФЦ, тоже на белилах. К горизонту небо светлее. Гладь воды соответственно темнее небо, красится этими же синими колерами. Кисть особо не промываю, лишь слегка вытираю обветош. От предыдущих красок, подмешивается грязька. Повторюсь, это лишь подмалевок, хоть и цветной. И эта грязька даст запас для чистых акцентов цвета в дальнейшем. Пока рассказывать нечего. Палитру по возможности я показываю. Смотрите, все поймете. получился вот такой подмалевок. Обратите внимание, как разрежена положена краска, что во многих местах просвечивает первоначальная желтая имприматура. Особенно это заметно на переднем теневом плане. Земля как бы рыжая, хотя красил с зелеными темными оттенками. Именно имприматура держит колорит картины, я повторяюсь. Все, этот подмалевок был просушен. Краски и палитра оттенков абсолютно такая же, как и в первом подмалевке. Посмотрите, еще раз намешиваю оттенки на палитре. Заново прохожу синими оттенками по небу и пишу детали. По сухому подмалевку теперь легко писать детали. В прошлом я говорил, что имеется небольшая красочная грязь от непромытой кисти. Теперь эти же оттенки будут ложиться в более чистом виде. Короче, теперь нужно чаще промывать кисть, переходя от одного цвета к другому. В общем, пишутся средние детали. Тоже рассказывать нечего. Палитру, в какую краску макается кисть, буду показывать. Пейзаж не очень сложный, все поймете. В итоге этого сеанса получилось вот так. Более крупные детали, типа камни, деревья на среднем плане, уже есть. А вот хвою на передних деревьев лучше писать по сухому небу, чтобы темная краска не перемешалась с белилами, которых много в небесной краске. И я оставил просохнуть этот сеанс. После очередной просушки, я приступил к завершению работы. Палитра не меняется. Пишу мелкие детали чистыми оттенками красок. Не буду рассказывать хоть работы, и так понятно, тем более все видно. Смотрите. А рассказать я вам хочу о том, что стоит название этого ролика. А чё, так можно было, что ли? Уже на этом этапе я задумался, как подписывать картину. Работа вроде моя, своим именем, но это копия. Значит нужно указать автора, и что это вольная копия. А вообще, на протяжении всей работы, меня терзали смутные сомнения. Где-то что-то подобное я уже видел. Короче, начал искать по картинке в интернете автора этого произведения. И каково было мое удивление, что автором оказался не художник из мастеров прошлого, а наш современник. Олег Потас, 1966 года рождения. Конечно, меня это порадовало что и современные художники ничем не хуже тех из прошлого. Картина современного художника действительно мне очень понравилась. Особенно своим колоритом. Умеют же, если захотят. И все-таки где-то я уже это видел. Продолжил поиск в интернете по картинке. И оба-на. Эврика. Нашел. Вот она, картина. Томас Моран. Американский художник из прошлого. 1837 года рождения. А чё, так можно было, что ли? Сюжет композиции нашего современника почти один в один с этой картинкой, ну, за исключением некоторых нюансов. Честно, мне колорит современной картины больше понравился. Может потому, что она свежее выглядит, но суть не в этом. Копия это или самостоятельная работа? Я думаю, что самостоятельная. Ну, подсмотрел он пару нот из другого произведения, но ведь он сам сыграл на скрипке с листа, который сочинил другой композитор. Мой вывод, если от природы ты хорошо поешь, но сочинять не можешь, пой песни, сочиненный не тобой. Радуй слушателя, ведь сам сочинитель мог и не уметь петь. Вспомним шикарные песни Владимира Яковлевича Шаинского. Песня крокодила Гены» «Голубой вагон». Медленно минуты уплывают вдаль, Встречи с ними ты уже не жди. И хотя нам прошлого немного жаль,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 этом я закончил данную работу, покрыл картину лаком и отдал заказчику. Короче, можешь профессионально исполнять сюжеты чужих картин. Исполняй. Нафиг все эти комплексы. Только при исполнении, сошлись на композитора или автора картины. Вот и все. А че так можно было что ли? Друзья, желаю всем творческих удач. До новых встреч.